Всем добрый вечер, наверное это будет мне называться "График купил гараж, часть вторая, ну эта часть будет длинная и долгая, чувствуется мне, потому что прошлую часть, первую часть, ссылочка, первую часть я писал, записал за один день, вторую часть я буду писать Точно не за один день, потому что сейчас, во-первых, поздно. Так, печечку надо включить, сейчас. Ах, фокус надо поймать. Вот. Сейчас, во-первых, поздно уже. Немного что я там сделал в этом своем гараже. Как я говорил, гараж это хорошая штука. Вот. Ну все. Сейчас повернем. Поедем, заедем, запишу немножко видосика, потом смонтирую, это немножко порядок сделаю, потом смонтирую и будет красиво. Избавился я наконец-то. От этого, оп, от этого металла, столько металла было, сейчас вот такой вот у меня, нам прибирать и прибирать еще. Всем привет! Всем очередной раз привет! Небольшое включение очередной вид моего гаража. Доделываем порядок, играем. общем вот. Вот так вот. Ну как вот видится, не шибко тут много что изменилось. Так как на все на все время не хватает, к сожалению. А хотелось бы, мог бы. Ну бы, бы. Ну что ж. Планирую распилить эту лесенку. вот тон хрень распилить. Именно уже позднее, да я уже устала. Ну, все тогда. Пока-всем пока. Вот так вот. Это у меня часть номер два. Вышла не такой большой и длинный всего-то. 3 минуты в конце я правда вставил фотографию только для логического я так думаю завершения этого видео фотография снята на телефон и сшита из нескольких фотографий по дну начал недавно увлекаться такой программой случайно я нашел на русском языке даже сам фотографировал может она только на английском ну так вот по поводу видео это вторая часть Вышло не сильно большой, длинный. Думал, будет больше. Но лучше бы что-то убирать в гараже, прибирать, чем писать. Так как пишу я на телефон, не особо просто удобно всегда писать на телефон. Да и угол а, зрения у камеры телефона не шибко большой. Потихонечку начинаю треть, собирать третью часть. Я, скорее всего, начну ее с... Такой же панорамной фотографии, то что было в этой во второй, и что начало появляться в этой в третьей части. В общем, вроде бы и все.